Всем доброго времени, суток, ребята, вы на канале Jeff Games и с вами Джаввар. И наконец-то наши ожидания подошли к концу. Ubisoft выпустил игру Продолжение Ассасинов, Ассасин Крид Мираж. Я посмотрел трейлер, мне очень сильно понравился. В этот раз все будет произойти в городе Багдад. Вот Это вот напоминает Мне вот старые да, вот Наши ассасины Восток Мне очень сильно Понравился Игра я сегодня еще Посмотрел в Epic Games Но там говорится что Игра будет запущена Очень скоро И про цену тоже я там покопался где-то в районе 50 долларов будет там 49 99 ну 50 скажем вот так еще раз говорю мы будем в этот раз играть за басима которого мы уже помним с ассасин крит вальхала вот так ребята еще раз говорю трейлер вышло, мне очень сильно понравился прям жду не дождусь как только смогу играть эту игрушку. Да, вот. Еще будет вот продолжение там, э, Assassin's Creed э, Япония, если не ошибаюсь, и все такое. Вот Я еще раз э, покопаюсь там. Если э, найду еще подробности про э, Assassin's Creed э, Mirage, с вами поделюсь, ребята. Так, всем спасибо вам за просмотр, берегите себя, надеюсь ролик был для вас полезным, всем пока, пока ребята, а сейчас наслаждайтесь трейлером, увидимся, пока.